День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube. Друзья, меня очень интересует YouTube, все, что связано с YouTube, поэтому тематики, даже которыми я не занимаюсь на YouTube, я отслеживаю. И одна из таких тематик это заработок на монетизации. Я, конечно, считаю, что это, мягко говоря, не лучший вариант использования YouTube. Это все равно, что микроскопом сбивать гвозди, но раз это есть, раз этим люди зарабатывают, то надо изучать. Я, в принципе, достаточно давно слежу за творчеством Дмитрия Комарова. Зарекся у него уже достаточно давно что-то покупать по одной простой причине, потому что меня лично убивает, других слов нет, этот Комаровский сервис. Я не говорю о том, что он рассказывает, я говорю о том, как он продает свои видеокурсы. Такого хамского отношения к людям, которые покупают инфопродукты, я ну, не видел ни у кого. То есть техподдержка Комарова, лучше бы ее вообще не было, потому что вот такого плана письма, посмотрите, как он пишет своим э, покупателям, меня лично вводит в непонимание, недоумение. То есть зачем он это делает, я не могу это объяснить. Вот поэтому у меня такое непреодолимое желание чем-то ответить хорошим Комарову, помочь ему в плане реализации его курса «Серая мафия Ютуба». То есть, друзья, если вам интересен этот метод заработка на монетизации и вы хотите получить адекватную поддержку, чтобы вас не посылали, а, в принципе помогли и рассказали, я вам предлагаю этот курс купить за 999 рублей. Тот, то может быть даже дешевле вам его будет продавать, но если вы покупаете лично у меня, то я вам гарантирую адекватную техподдержку. Приходите на вебинары, задавайте вопросы, все расскажу, все помогу возможно отдельный вебинар будет посвящен именно этому, этому методу заработка друзья я специально не размещаю свои координаты в виде кнопочек на этом видео опять же делаю это специально для чего чтобы каждый купивший этот курс продолжить поток то есть пожалуйста выставляйте этот ролик себе на канал я не буду против вписывайте свои координаты свои цены пожалуйста продавайте то есть нужно помочь дмитрию комарову в правильном использовании денег у меня нет перед ним никаких моральных обязательств он во первых мне денег должен за тот курс который он мне продал но ни лицензии не продажника не выдал и деньги отказал вернуть вот и вообще человек который зарабатывает ворует чужое видео и считает, что это нормально. Должен нормально относиться к тому, что кто-то ворует его труд и также продает. Всем спасибо. Если не трудно, нажмите Нравится. Если есть вопросы, пишите под этим видео. Всем удачи, зарабатывайте.